В 2015 году в разгар предыдущего кризиса концерн General Motors принял решение до минимума сократить свое присутствие на российском рынке. Официально поступок объясняли экономической целесообразностью, но всем было понятно, это последствия Крымской весны. Тогда прекратились продажи всех Опелей, а также основной массы моделей Шевроле ⁇— Круза, Коптивы. Одновременно остановился петербургский завод, который потом пришлось надолго законсервировать. Его удалось пристроить только полтора года назад, а новым хозяином стала российская дочка компании Hyundai. Самой серьезной потерей оказалась так и не вышедшая Chevrolet V2. Тесты присерийных экземпляров говорили, что конструкторам удалось создать прекрасный внедорожник. При этом мотор, трансмиссия, подвески все это спроектировали заново, от предыдущей машины осталась лишь эмблема. Но проект закрыли, а в 2019 году американцы продали свою половину в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ, в итоге сборку нынешней шнивы перенесли на ВАЗовский конвейер, а завод бывшего СП остановили. Что происходит сейчас? Еще 11 марта США запретили экспорт автомобилей в Россию на неопределенный срок. После этого московский офис терпеливо дождался разъяснений от заокеанского регулятора и начал сворачивать бизнес. По информации газеты «Коммерсант», дилерам отправлены письма об остановке поставок машин и запчастей. Расторгнут ли дилерский контракт и что будет с техобслуживанием и гарантией — ясности нет. Но при сохранении американских санкций немногочисленным автосалонам предстоит закрыться.